к пяти странах мира. Компания основана российскими специалистами в Сингапуре. Также располагается в России, Швейцарии и США. Хотелось бы понять, ну, как вы работаете с IT, какие у вас программы группы с квалифицированных специалистов есть, да? как, ну, насколько действительно реалистично привлекать людей. Да?